друзья табун рябчиков вон один есть сидит но он высоковат, в смысле далековато ну сейчас попробую в ложу упал ряд друзья есть один он второй полетел сел мазал этот у нас вот лежит Блядь, самочка здесь короче друзья табуны